Краткая распаковочка, пришел вот товар, так. так, ну короче, пакет хороший, напомню, пупырчатый, коробка, упаковка, так, открываем, что тут у нас инструкция, какие батарейки к нему подходят, интересно, китайские подойдут нет, посмотрим, сам паяльник и комплект оправок, сразу пристально смотрим, так шестигранный ключ, больше тут в принципе ничего нет, а нет, там еще винтик есть, сразу смотрим оправочки. цветочку чтобы все видно было Оправки упакованы к вот такую штучку На вид вроде ничего но посмотрим состояние так смотрим в пыли но блин я вам точно могу сказать намного лучше чем у депо прямо ровненькая вся ну видно внутреннюю часть а вот внутренняя часть жопа. Косяк. Вот он. Проблема. Это внутренняя часть. Вся в рытвинах. Вся в ямах. Видим, да? Косяк. Это плохо. Смотрим остальные. Опять так. Внутренняя часть. В этом плане ровная. Так, в этом. Ну это вот отличное вообще прям. Из ряда вон на всех идут наплывы, Вот только 20 получается у меня. Косячная попалась. Так, это Тефлон нормальный. Царапается. Как будто эта краска. А, не, не царапается, так и было. Так. Короче, ровненько, да? Дорожняя часть. Кому непонятно. 32. -ige. Вообще идеально. Вообще не прикопаться. Короче. Э -э -э. Прошу маленько заправочку. Это первый косячок. Как там они на фоне? Так ладно, ручка обрезинена, прям резина, неплохо. Ничего вроде не шатается, не болтается. Самое главное сейчас проверим в работе. Есть батарейка мне вот такая тоже с Китая. Форм-фактор тот же самый. Ну и проверяем, как там работает. Кнопки-то нет. Где кнопки-то нет. Так, ну oh, а, рубильник. Рубильник. И быстро начинает нагреваться прямо быстро быстро сейчас возьмем термопару и проверим температуру смотрим дым пошел греется прям вообще нормально температура тут видать как уменьшается но вот я вот не вижу ничего это показание батарейки тест Мы смотрим да вот все обгорает Температура пышет. Так, ставим термопару. Так. так, И в режим температуры. Так, ну и вот этим хвостиком мы прикладываем. Так, сейчас все тут забабахаем. Так, смотрим. Сколько же градусов ты даешь? Паяльника до сих пор идет дымок. Для тех, кому интересно, температура должна быть около. 320 градусов потому что у электрических паяльников уйдет 340, даже 350 здесь должно быть хотя бы 300 считаю время ему тоже понадобилось чтобы прогреться хорошо Батарейку за сколько задушат не понять Но 280 градусов уже есть. Блин, до 300 ты должен нагреться-то. Нет. Короче, его потолок 282 градусов может я что-то не так может в серединку вот видим разницу да 300 355 короче по краям он по одна температура а самый самый пик в серединке нормально 355 градусов потолок Триста шестьдесят. Нормально. 368 даже нифига себе. Неплохой паяльничек. Что-то падать ничего. Видать, не везде одинаково. О -о -о. Даже 370. Короче, аппарат жарит на всю. Так, тест. Сколько он тут батарейки? Он Буквально постоял буквально сколько? 5 минут. И уже одно деление сожрал. Ну чё, рабочий. Паяльник реально по рабочий. Даже гайки греть можно какие-нибудь. Он в середину болт запихал, и вот тебе вместо индукции. И так он неплохо. Хороший аппарат. Стоит копейки, ему моё чё-то 2000. Электрический паяльник. Но вот с этим, конечно, вот нюанс. Вот она, да? Один косячок. Это надо что-то делать.